бюджетирование, планирование, план фактор на анализ и прочее, прочее, прочее. Привет! Меня зовут Николай Ившин. В этом видео мы поговорим про бюджетирование, как его правильно делать, с чем его едят. Я руководитель агентства финансовых директоров, канал финансовый предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Бюджетирование от слова «бюджет» — когда мы ставим себе план, когда, какой расход мы будем делать, и его можно делать в разных случаях. Первый случай — когда у нас есть деньги на счету, например, 100 рублей, и нам нужно потратить, например, 10, 20, 40 — это ну, в разные причем еще даты. Мы смотрим, что у нас расходов на 70, у нас остается еще, когда мы все потратим, 30 рублей. В кассовый разрыв мы не попадем. Все четко, все хорошо. Не, в натуре класс. Четко. Второй элемент бюджетирования, когда мы понимаем, что у нас расходов на 100 рублей в месяц. Нам нужно зап заплатить коммунальные услуги, аренду, заработную плату, например. что Нам четко нужно сюда, например, 20 тысяч. На аренду 30 тысяч, на заработную плату 50 тысяч. Это некий, наш бюджет, это некий наш бюджет на месяц. И в конце месяца нам нужно сказать, попали ли мы в бюджет или нет. Здесь у нас появится фактическое значение, где на коммунальные услуги мы заплатили 18, аренду нам скинули на 5. Так и мы заплатили, например, заработные платы 60. С коммунальными услугами мы попали в точку, даже сэкономили, с платы тоже сэкономили, но по заработной плате вышли в минус 10 единиц, тем самым нарушили наш бюджет, если его сложить по полной программе, то получается бюджет был 100, мы потратили 103. Общий бюджет нарушен на 3 единицы, Конкретно зарплата нас смутила, потому что она вышла в минус 10. Это некий бюджет и факт, его еще можно называть план. Популярнее, конечно же, план-факт. Когда мы анализируем отклонение, процентное отклонение, тогда мы делаем план-факторный анализ. план-факторному анализу еще добавляются не только бюджеты, но еще и показатели выручки, себестоимости, валовой прибыли, показателей рентабельности, наценки. Об этом подробно я говорю на своих видео на моем YouTube-канале. Этому видео ставь лайк, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно скачивай файл DDS, который я прикрепил к описанию к этому видео. А с тобой до новых встреч в новых видео.